Не, не развернулся, не выправил. Подвел ты меня, чувак! Стоило взять камеру. А что у тебя с зеркалом? Это тебе это самое? Это твой такой гетто-ремонт? Да. Вот что-то я не понял Он по поцарапал тебе, а нет? Ну, как-то нифига не смахнул это самое. Потому что оно отодвигает стекло. Это, блин, что вообще? Это специально так делаешь, чувак? Да нет. Это он ее хочет поставить, чтобы вокруг нее круга давать? Блядь! Выложим это, давай! Это. на пой, блин! Мне кажется, надо машину отогнать подальше Мне кажется, это хорошее может не кончится Главное, да, да, я сам тоже это самое, если что Ставился задом туда, короче Тело, конечно, крутое! Слушай, а у него дури, может быть нормально, дизельная какая-нибудь российский дрифт? бессмысленный, и беспощадный? Ну его нахуй Вон дяденька идет, так охуевает слегка нормально, он и с ручником там, и все, короче, все как надо делает Ну давай, бык такой Ну и что он будет делать? Боком ее снесет, нас. Но... А, ну, как это, типа, самый? Бля, мне кажется, это хорошее может не кончиться. Хотя чувак раздает, так нормально, нормально. нормально. у него клея вот эта прошла. Ну, думаем, это еще боком было, это колеса где. Да, да, да. То есть Бочин у него вообще там... Бля, вари назад. Очень сейчас его немного развернуло. А? <свист> Машин он, конечно, этого и хотел. <свист> на самом деле, просто началась заново зима, и все, кто не успел додрифтоваться. <свист> Отдельную нишу занимают те, кто еще успел поменять резину обратно на летнюю. Потому на летнюю здесь вообще жесткость будет. Ага. <свист> В меня в лете даже напрягает не жесткость резины и не то, что, короче, очка не жесткость резины напрягает, а то, что там нету этих самых. Что, бочину посмотреть или что? там что-то вытащит оттуда из сзади. Сейчас такое оттуда вытаскивает Nissan Silvia какую-нибудь дрифтовую.